Приехали на заказ. На ремонт замка зажигания. Шкода, Фабия. 2. Починили замок. Тут чуть-чуть мы разобрали. Сейчас будем собирать на место. Замок зажигания. Шкода, Фабия после ремонта.